Снимай твои руки. Твои руки, боже, рыбы. Ты уже снимаешь? Не знаю, наверное. Берем рыбинку. Запускаем. Запускаем. И вот так. Потихонечку. Ну, Это смотрится, как возвращение взор. В чем возвращение? Да. А то стены не уделаем. Весело. И культурное. Это смотрится... Мяу. Все, на месте. А дорогой муж мог бы прямо и на речке почистить. Сейчас, дорогой муж не мячит, ноги постриг. Но он же научился. Че? Рыбу чистит. Все равно. Это ни о чем не говорит. Это ты мне специально для съемок принес. Нет, что ты его снимаешь? Маленький Чего, Котеюшка? Все, снял. Чего ты снял? Все, снял. Хм, Чего ты снял? Серьезно, равно, блядь, почти в слизи. Все лучше. Я мы вам хорошие дела тазик маленький тазик когда побольше приятнее очистить. рыба сколько? И рыбка чистая. И нигде никаких чешуек не летает. Там положим. Сейчас вторую возьмем. Немножечко еще осталось. Вот полудея. Под жабрами. жабры будешь есть? Я кто знаю, что буду есть. С этой стороны видно. А тебе через телефон... через телефон лучше видно? Нет, я только на нее посмотрел. Угу. Ну, тут все равно обрежется. Трепка чистая. Yes. Так, руки мощные, люди. А? не летает. Бойся меня. Руки мощные. Видишь, я на раз-два с рыбой расправляюсь. Знаешь, <связь> а почему в Вологде киты не плаваю? Созрались <связь> ну, Нет. Их не курать-то. Не кожуны. Не Они просто знают, что я умею рыбу. Прямо в воде растет. <camel> Мне же воду отпускать нельзя. Один китлова, деда. Я один таки плаваю. Я, я голодный даже в воде не останусь. Mm. Все, чистенькая рыбка эту кривую, как? Очевидь. А щука какое, которое место будешь у нее чистить? Я тут узнаю. Типа уже копчено. <laughs> Это, это больше на змею похоже. Ещё а еще легче чиститься. А где затупились? Водички уже бывали, это а мы снимаем в реальном времени, а не то что тут сюда завел, там прошкрябло. Сколько она назад плывала Час? Два два. В следующий раз прямо на берегу чистим будешь. Почистил, домой уже чистый пью. <плес> Я сейчас выложу видео. Мужики почистят на рыбалке рыбу. Давай привезут и привез. еще хлопочин получат. Марики кусают. Хотят кушить. Они энергию собирают. Все, он снимался? Ничего. Комар залетает. Ты давай, давай, оператором работай. Ужин отрабатывай. Я все уже отработал. Я добыл, с меня хватит. Ужин отрабатывай. У тебя только одна рука занята. У меня обе. Хотел ли это? Получаю. здесь уже а что ты, ты той стороной это уже потому что э? зачем не та сторона уже Загривок у нее больно это мощный она же мечтала дальше жить не она не мечтала почему В общем, понял, дорогой. Все, понял. В следующий раз чистый. Вот на квадратик, да, сейчас? плюх и все. Да? Нажми на красненькую кнопочку и все. А на дети тебе возьму-то. Все, значит.